Установлено осматывающее устройство электроковер, обрешетка из нержавейки, нержавеющая сталь, управление с пультика, вот с такого, на тесемках. Размер бассейна 145 с 55 метров, ПВХ ламили серого цвета. Включили процесс намотки, вот так это происходит. Полотно наматывается. Процесс размотки. Вот так гуляет котик при закрытом бассейне.